довольно много людей живет постоянно в долгах, или они действительно постоянно идут долг за долгом из одного выходит в другое заходят, или временами, но тоже с большой регулярностью. Почему это происходит? Само слово долг уже говорит о многом, в частности говорит о том, что человек что-то у мира берет в долг, то есть он берет больше, чем ему на данный момент надо. Не то, что ему хочется, а то, что ему надо относительно того, что он может дать. То есть каждый же человек, беря что-то в долг, должен учитывать, а может ли он отдать, отдать этот долг. Так и здесь. Если человека, у человека постоянно есть долги, то это говорит о том, что он не учитывает, что он может рассчитаться, даже не деньгами. Я беру большую глубину этого вопроса. Долги бывают у людей, и это мной уже многократно проверено, даже проводились специальные исследования, в том случае, когда... Человек мало отдает миру не денег, а любви, уважения, добра. То есть каких-то положительных, очень важных человеческих вещей. И вот когда он не в таком состоянии отдачи добра, а в другом замкнут, ограничен, жадный может быть, нелюбящий, обидчивый, ну и так далее. То есть, в общем, у него больше эмоций отрицательных, чувств отрицательных больше, поступков негативных больше, мало добра во, во всем этом, то в этом случае деньги на это реагируют, и у этого человека появляются и финансовые долги. То есть, когда человек мало отдает любви, уважения, добра миру, людям, то в этом случае у него большая вероятность, что будут и финансовые долги. Это взаимосвязано.